ну, всем привет, ребят сегодня мы катаем 124 Мерсик я о нем уже говорил когда Леха приезжал непосредственно на, там холостое настроить, вот такого плана все это дело, а сегодня как бы именно уже все это настраиваем ну, для тех, кто не смотрел скажу, что Мотор здесь обычный 102 Это 2.3 восьмиклапанник Ну сделанный перевезенный на январь 5 -й. Форсунки Волга Катушка зажигания от восьмиклапанной С коммутатором стоит Дроссель У тебя штат, штатный, штатный да? Да? да? Там только пределом датчик положения дросселя Но здесь как бы особо не видно Ну то есть Я В... могу снять Да не надо, не надо, вазовский, обычный то есть, э, там все надо единственное, распилить немного впускной. там, Мешает немного. Если ставить датчик, надо немного распиливать, э, убрать шарошки, потому что не помещается датчик дроссельной заслонки. Mm -hmm. Но это работа на 5-10 минут. Ну, это ерунда. А все остальное, в принципе, здесь стандартная волка форс, как я и говорил. Э, ну, что тут еще? В принципе, это все, все заводское получается. Да, да, да. Да, дача. задача как раз была не ставить колхоз в плане бросить заслон, потому что коробка автомат, вот, и не хотелось кронштейны переделывать и так далее, вот, поэтому максимально, в общем, все оставили заводское, чтобы ничего не бросалось в глаза и не мешало. Ну да, в принципе, так. Все сделано. Единственный датчик фас не Леха не сделал. но ну, это как бы ладно, на, на параллельном нормально работает. И, как он сказал, там автоматическая трансмиссия, 4-ступка, обычная гидравлика. Но как мы уже начали, мы уже проехали, тут по каду, в принципе, так, ну, прилично, нормально. Все вроде нормально. Ну, решили остановиться, проверить на всякий случай. Все-таки... Автомобиль не свежий, не новый, мало ли там масла или еще что-то. И ребята на днях поставили выхлоп совершенно новый полностью. Получается, Да, да, да. Этот автомобиль был с катализаторами. вот И катализаторы, понятно, что там, скорее всего, умерли. Банки были вырезаны непонятно как. В общем, стали не заморачиваться. Стоимость двух частей составила 5000 рублей, не те деньги. Вот, соответственно, поменяли их. И сейчас там полностью стоит внизу выход. То есть задняя банка уже была поменена до этого. Поэтому стоит нормальный резонатор, звук э ничего не звенит, не, не долбит, приятный, красивый, но ну, родной нормальный звук. Поэтому все дешево, все достаточно доступно. Поэтому вот 124 сейчас получается самый оптимальный с точки зрения цены и качества, потому что автомат работает шикарно, практически как вариатор не пинается. И все это можно сделать прямо у себя на коленке. Если, в общем, хочется ездить на хорошем, комфортном автомобиле, то вот 124, мне кажется, ну, да. тут еще он в исполнении универсала. Как вы видите. Ну, те, кто не видел, естественно, вот он. Такой вот со здоровым багажником. Торпеда там отсутствует, я уже расписывал, ну, рассказывал по какой причине, потому что нехорошие люди ее просто сперли, пока машина стояла. Ну и под капотку там тоже почистили. Ну, что, мы сейчас остановились, прокатили, ну, поедем дальше. Я уже на ходу тогда сниму все это дело. В принципе, тут особо больше-то и нечего рассказывать, потому что все как бы стандартное. Да, вот коммутатор, я как говорил, катушка вот она, а коммутатор вот там сдвоенный стоит. Все а как бы... Самое главное, что хотелось бы сказать, не пришлось колхозить в плане бензонасоса, подключаться. Бензонасос работает на родном... Сигнале, соответственно, тахометр тоже на родном сигнале, он идет с родного коммутатора, не стали его отрубать, не подключать к январю. Это можно сделать, но в целом стоит стандартный реле бензонасоса, к нему подходит э -э, сигнал с тахометра, то есть он работает. Ну и плюс ко всему, это же реле является отсечкой, там 6200, он э -э, отсекает, соответственно, сигналы бензонасоса. То есть у него, в принципе, вся родная система с точки зрения приборки. Вот, э -э. Колхозить ничего не надо, зато все работает. Ну, отлично. В общем, ну, сейчас продолжим. Я салончика еще сниму, как мы едем. Ну, и как это все вообще едет. Ну вот, катаемся уже. Бакаду развернулись. Ну, едем в сторону Кронштадта. Погода у нас вообще как бы классная. Солнышко светит вообще нету никаких, то есть идеальная погодка для настройки но правда не сказать, что прям тепло на улице, на солнышке еще более не менее, а так ветерок холодный конечно и нормально все в принципе по большому счету эти моторы всегда настраивались нормально там. а ищешь, что скрипит Да, и ветра, хотя особо вот такого и нету у нас. Нет, нет. и ехали как бы с того берега, То есть мы как бы сейчас огибаем вот такой дугой, все это объезжаем, а спереди вот там Кронштадт у нас находится, Я думаю заедем, да, в Кронштадт, наверное, все -таки. Там нету блока управления, а, он, он просто... управляется вакуумом и тросиком, соответственно. Но у него есть вакуумный клапан, э -э, на который приходит сигнал с этой а, кнопки, которая под педалью газа находится. А, ну понятно. Вот ну, Он сейчас прям очень бодро наверхах поехал. Ну, во-первых, давно машина стояла, так да, как бы не гоняли на ней. Да, я думаю, что не крутили до таких оборотов А да. да, сейчас как бы дали просраться как бы мотора и он может быть там с колпанов говно все это слетает и все остальное но все-таки чистится на высоких оборотах я думаю что ему это только в пользу будет подхват есть блин. подхват в принципе есть нормальный но эти моторы они как бы низкооборотистые они моментные то есть но ну, на высоких оборотах они уже как бы момент теряет у них с самого он вот, начинается потому что он здоровый как бы во-первых 8 колопов а во-вторых там я не помню диаметр ход какой-то здоровенный у них с половиной а ход по-моему 90 000. ну вот именно да то есть диаметр это еще ладно как на жиге а вот ход здоровенный соответственно у нее и момент хороший ну и плюс там все тяжелое как это там шатуны просто такие как это Такие нормальные, с пальцами. Поэтому такие. возникла мысль, поставить туда компрессор. Ну, слушай, ну компрессор <с просто запарно будет. Поставить его можно. Ставили, я говорю, лет десять назад, там, народ фанател с с СЦ, от Тойотовских, СЦ-14. Но СЦ-14 была прикольная, у нее муфта электрическая, как на Канде, там, можно было включать-выключать. На итоне там таких тем не было. То есть там прямо шкив плевая. Итана было два 62 -й, 62 -й, да. На да, да. 62-м электромупта стояла. Кстати, да. хорошая штука, но дорого стоит. Да, но опять же их надо обслуживать смотреть. И не забывайте, что, во-первых, Итан очень сильно греет воздух, прям вообще ужасно сильно. То есть температура на выходе, я помню, когда мы катали, там. Помню уже на какой надув был, ну короче, я запомнил цифру э, температуры, она была на выходе у нее 136 градусов. То есть, ну сами прикидывайте, потом это надо кульком остудить все, и народ же любил туда вдувать прям там так нормально, блин, чтобы он прямо шкивы меняли делали меньшего диаметра но ремни не выдерживали опять же, ну там до хрена что, в общем-то сходило с ума и получалось, если таблицу нагрузки смотреть то есть отдача производительности самого уже Итана этого, то при каком-то уже более высоком давлении ну оборотах точнее ну, там, потребление у самого компрессора было больше, чем отдача отмотнутой можно получить от него отдачу. То есть получается, что он хавал больше энергии, чем мы потом имели даже над, с надутого мотора. И получалось так, что едешь, вроде надув там показывает, все идеально, как бы, ну, надулся, но машина вообще не едет. Она начинает греться ужасно, Ну и в итоге отошли от этой идеи и все-таки делали надув более не менее нормальным, там где-то в районе бара, блин, потому что некоторые там 0, 5, э, фу, 1, 5 пытались даже задуть им. Да, это ну да, там Ну и сами понимаете, там эти ремни Все это такое, блин, он проскальзывало Там вообще жесть Ну потом как бы народ что-то охладел Начали вот это говно всякое ставить Там турбо Что-то там из обычных то Вот этих э, компрессоров э, С редуктором на турбин но турбина с изменяемой геометрией, на самом деле, это более оптимальный режим, чем нет. Ну изменяемая геометрия это в Я это только на дизелях она изменяемая. Почему Я. на бензинке? У Ауди. У Ауди ну там были, да, но это там найти надо. Но в основном там они с, с вестгетами шли, да, и все. Потому что высокие нагрузки не выдерживают. Эти. Mm. Там температура на больших бустах получается высокая и лопаткам, ну очень хреново. Становится. на дизелях как бы выхлоп холодный там соответственно проще там как раз вот именно углом атаки регулируется ну вот мы уже в кронштадт кстати въехали Тут в разных режимах сейчас покатаемся посмотрим как оно будет потому что ну как бы дубасить постоянно на оборотах по крыцевой как бы смысла, смысла да мы постоянно там одних и тех же а нам надо разные режимы именно Вторая, вот мы ну да как раз нам надо затронуть вот эти все режимы, и на них мы вот сейчас покатаемся пока на штат. Ну, я попозже еще сниму. Ну, все, мы закончили. Вот сейчас в автосервис приехали откручивать датчик, и все остальное открутили, все нормально. По пути, кстати, мы потеряли так дубатели, что потеряли один поворотник. Правый вот, передний. Теперь его тут нету. Плюс еще стартер у нас перестал работать, тут сейчас ребята пытаются что-то да, сделать, да, чтобы, снимает, чтобы, чтобы да. запустить, блядь. Да, что, штуки пропал. как штуки, блядь, обычные. Плюсики, просто и все. Все, давай рассказывай, как тебе? Да отлично, мотор наконец-то стал звучать, как говорится, не пыхтеть и пытаться ехать, а звучать. Взяли бы переноску, там вижу. Да, теперь едет, кстати, нормально раскручивается, все вообще без проблем, как будто ужил. Здравствуйте. Здрасте. Ой, это не ко мне, это вот там человек как? в роби. В общем, сейчас да? будем запускать и поедем уже. А вот видите, чем хорош Мерседес? Даже если что-то сломалось, вы можете завести его в диком поле. Вот попробуйте ну, это сделать. Как, на если бы у тебя проводочек автомобиль. был, а если проводочков нет, то ты в диком поле не заведешь. Но мы просто вырвем там, где он не нужен. Ну... Мы просто оторвем его там, где он нужен. А должно просто работать все? И не должно быть колхоза? А здесь проводов таких много. Так. Ну, так что вот сейчас будем запускать все. Еще раз. Давай еще раз. Я не знаю, еще я прошел. Так, стоп. Просто это там 20 раз включал, выключал зажиганием. Все нормально. Ну да. А, а что? это было интересно? Да. Просто до хрена включали, выключали там выжигание. Ну может перекачала? Да. Ну не перекачала, а просто регулятор мог не в непонятном положении встать. Да. Ну, типа удивился, как так и решил это да. не заводиться. Ну и гидрик у нас он слышите долбит какой-то один начал стучать. Просто масло уже больше полугода, тачка стояла очень долго. Да, возможно, просто что... менять масло, Да, уровень проверяли, все нормально, мы несколько раз останавливались. В этом плане все как бы, все хорошо. Все работает, все Здесь мусто заваренная, до этого и была заварена, поэтому она крутится на постоянно. Ну надо по идее электро вот этот реанимировать и Муску ну, вообще нахрен отпиливать от а, вентилятор, да. чтоб нагрузки не было Сосан, да, надо провод здесь оставлять? Да, да как, чтобы запускать Она э, нигде не Я думаю нигде Ну ладно Давай тогда, выезжай Дидрик, да, как странно зашумел у нас непонятно. И как мы поворотик умудрились просрать где-то непонятно. Андрюх, спасибо. Ага. Так что завтра, кстати, еще мэр с другой приедет на осмотр. Я не, не помню, что там за, за мотор. Человек сам делал что-то там и э, что и как. Завтра я буду осматривать. Я думаю, что видос сниму еще. Так что посмотрим. Оба. Давай сейчас уберу. Так что, ребят, в общем, все настроили. Все отлично не Ну, заедешь, да, не проблема Так что Все ходим, как обычно, под видео Там у меня ссылочка на драйв, контакт Жмем колокол Кнопочки нажимаем там Подписаться и лайки Ставим, ну и хейтеры могут Там антилайки ставить Они любят это дело Они могут сходить по пить чаю, расслабиться да, И отдохнуть и не напрягаться Так что, в общем, всем пока и до новых встреч Пока. Пока.